Добрый вечер и добро пожаловать в несчастливый понедельник Такер Карлсона. Внезапно кажется, что Джо Байден стреляет в ужасно много вещей с неба. Вы заметили? Это не ваше воображение. В прошлое воскресенье, конечно же, Пентагон снял этот огромный китайский шпионский аэростат после того, как он уже наблюдал за всей нашей страной с Аллиутских островов в Южной Каролине. Вы думали, что эта тенденция закончилась, но нет. В пятницу Белый дом объявил, что истребители сбили объект размером с автомобиль над Аляской. Затем в субботу американский F-22 еще один неопознанный объект над Канадой. Затем в воскресенье F-16 снял то, что, по словам пилота, выглядело как летающий восьмиугольник в 20 футах над озером Гуру. Это, по-видимому, был тот же самый объект, который Пентагон отклонил как аномалию радара накануне вечером, когда он завис над Монтаной. Конгрессмен от Монтаны, Мэтт Розендейл, не был убежден. Он сказал, что это выглядело очень реальным для него. И, по-видимому, он был прав. Но что это было? Что именно представляли собой все три этих объекта? По состоянию на вчерашний день, похоже, никто не знал. Послушайте, как командующий нарад генерал ВВС Гленн Ван Хирк многозначительно говорит, что правительство США не исключило возможности появления инопланетян. Потому что вы до сих пор не смогли сказать нам, что это за штуки, которыми мы стреляем с неба. В связи с этим возникает вопрос, исключили ли вы инопланетян или инопланетян? И если да, то почему? Because Потому что именно об этом нас сейчас все спрашивают. Спасибо за вопрос. Я позволю разведывательному сообществу и контрразведывательному сообществу разобраться в этом. На данный момент я ничего не исключаю. Мы продолжаем оценивать каждую неизвестную угрозу или потенциальную угрозу, которая приближается к Северной Америке, с попыткой ее идентифицировать. Это могут быть инопланетяне. Итак, у вас есть три неизвестных объекта за три дня. Если эти объекты внеземного происхождения, то то, что мы наблюдаем, это инопланетное вторжение. Это означает, что в какой-то момент они, вероятно, потребуют, чтобы их отвезли к нашему лидеру. И что мы тогда скажем? Это Камала Харрис. Она когда-то встречалась с Монтеллом Уильямсом, но теперь она управляет нашей страной, потому что ее босс впал в маразм. Это довольно неловко. К счастью, похоже, что этого не произойдет. В частном порядке правительство США не верит, что эти твари прилетели с другой планеты. Чем бы они ни были, они плавали, уносимые ветровыми течениями. Это означает, что они легче воздуха, и поэтому не могут войти в нашу атмосферу, не сгорев. Они, должно быть, прилетели с Земли. Другими словами, это то, что мы, земляне, называем воздушными шарами. Воздушные шары. Вы слышали это слово раньше? Странно то, что никто из начальства не хочет произносить слово вслух. Наблюдательный зенитчик Джон Кирби отказался описать летающий восьмиугольник над Мичиганом. Вы можете рассказать нам еще что-нибудь об этом восьмиугольном объекте? Насколько он был велик? Мы все еще пытаемся оценить, что это было. Я не собираюсь вдаваться в описание. Я видел сообщение прессы о том, как это выглядело. Я думаю, что мы все должны быть скромны здесь, с точки зрения нашей способности положительно идентифицировать объекты истребителей, которые пролетают со скоростью несколько сотен миль в час, по сути, с точки зрения относительного движения, неподвижный объект, который был не очень большой. Таким образом, мы не знаем, как это точно выглядело. И опять же, мы до сих пор точно не знаем, какова была его цель и кому он принадлежал. На нем галстук, и он стоит перед трибуной. Но разве это нормально? Разве так все должно работать? Мы снимали эти вещи, но мы понятия не no имеем, idea, что это было. Мы не знаем, откуда from, они взялись и что они здесь делали. Вот что он говорит, это it's то, что они все And And говорят. И возможно, это правда. С другой стороны, это та же самая администрация, которая саботировала трубопровод Северный поток, самый крупный акт промышленного терроризма в истории, и продолжает лгать об этом. Так что, с другой стороны, может быть, это неправда. Нарад говорит, что США только что перенастроили свой радарный фильтр, так что внезапно мы видим все эти объекты в небе. Мы не знали, что находимся в там, летим на высотах, которые представляют очевидную грузу для коммерческих авиалайнеров. Okay. Хорошо. И вы должны отнестись к этому серьезно, особенно потому, что об этом только что сообщили. This, мы не можем, this, не можем это подтвердить, но вы должны this, задаться вопросом, был ли по крайней мере один из этих объектов воздушным шаром Национальной метеорологической службы. Опять же, не неподтвержденно, но если это правда, это будет означать, что администрация Байдена использовала истребители, чтобы сбить свой собственный воздушный шар. И мы действительно становимся нацией Федермана. Давайте надеяться, что это неправда. Мы начинаем подозревать что это может быть так. Way, В любом случае, sure сегодня вечером мы точно знаем, что во внутреннем воздушном пространстве Америки царит хаос. Такого никогда раньше не случалось. It's это нехороший не знак. Так что никто не скажет, so, что это залетающие объекты, objects, которые будут продолжать сбивать. Мы думаем, вопрос, question, что стоит немного надавить на этот вопрос, чтобы сбить что-то. Как будто вы должны знать, что это такое и откуда оно взялось, как полететь над нашей страной. У нашего следующего гостя есть кое-какие идеи. Мы сейчас вернемся. Вокруг этих объектов, которые Пентагон продолжает сбивать, царит поразительный уровень секретности. Они говорят нам, что сбили их, они рассказывают нам все о том, как они их сбили, но они ничего не скажут нам об объектах. Мы знаем, что у них есть видеозаписи объектов, но, конечно, они ничего из этого не публикуют. Что это такое? Это определенно происходит не в первый раз. Почти 20 лет назад пилоты-истребители запечатлели изображение ныне знаменитого НЛО так у берегов Южной Калифорнии. Чат Андерут, бывший летчик военно-морского флота. Именно его самолет сделал эти снимки. Это кадры, которые Пентагон скрывал десятилетиями. Так что у него есть степень магистров такого рода еще, и мы очень рады, что он присоединился к нам сегодня вечером. Шермут, большое вам спасибо, что пришли. Итак, рад быть с вами, учитывая ваше знакомство с подобными сценариями. Как вы думаете, что здесь происходит? Не совсем уверен. Различия, которые я заметил в 2004 году по сравнению с сегодняшним днем, заключаются в неустойчивом характере полета этих объектов. В 2004 году они были гораздо более, рады, более неустойчивыми, как вы задокументировали. И uh, сегодня uh, это казалось uh, немного uh, более предсказуемым. И что меня удивляет так, это то, что правила ведения боевых действий буквально переписываются у нас на глазах. И у нас, как у тактического летчика, есть правила, которые мы должны следовать, чтобы получить разрешение сбить самолет. Um, authority to shoot an aircraft down. И теперь yeah, это исходит от главнокомандующего the, uh, уровня Верховного uh, главнокомандующего Соединенных of, uh, Штатов, Канады и так далее, что uh, является своего uh, рода козырной картой, если хотите. И это бесплатная карта для пилотов, это точно. Но это совсем другое. Это действительно it is, it быстро, если бы вы могли подробнее, подробнее those рассказать those об этом для firepower. тех из нас, кто It's никогда не был летчиками-истребителями. Необычно получать приказ от главнокомандующего или премьер-министра Канады идти вперед и сбивать что-то, чего пилоты right. обычно не получают. Нет, no, вы этого right. не yeah. сделаете. Yeah. Да, yeah, именно exactly. так. Um, exactly. Обычно мы действуем автономно, мы идем, идентифицируем самолет, а затем либо сбиваем его, либо нет если это приказ Президента, в котором говорится, что вы должны сбить этот самолет, то это полностью меняет игру. И мы буквально наблюдаем, как меняются эти правила ведения боевых действий. На самом деле не изменился, но изменился во всех отношениях с обеих сторон. И это довольно опасное место, потому что это была интересная пара недель, и мы посмотрим, что будет дальше. У меня такое чувство, что, как we'll и в вашем случае 19 here. лет назад, мы yeah, узнаем, что то, case, что нам сказали, отличается от того, что произошло на самом деле, но посмотрим. Чат Андервуд, спасибо, Underwood. что присоединились к нам сегодня вечером. Я ценю это. Пожалуйста. Итак, администрация Байдена сбила, по нашим подсчетам, могут быть и другие, но мы знаем о четырех объектах, сбитых над этой страной за последние 8 или 9 дней. Один из них, как мы точно знаем, был из Китая, и у него было какое-то оборудование для наблюдения. Однако сегодня зенитчик Белого дома Джон Кирби, похоже, не беспокоился по этому поводу. Смотрите. Первый был китаец. Они это признали. Они утверждали, что это метеозонт. Мы знаем, что это не так. Эти трое. На данный момент у нас нет информации об атрибуции. Мы не знаем. Мы не знаем, кому они предпочтают. Uh, so так что я не собираюсь принимать ни слова за чистую монету до тех пор, пока у нас не появится шанс взглянуть на них. Мы поддерживаем связь с китайцами. У нас есть посольство в Пекине. Мы ведем обычные дипломатические переговоры, и у нас были в связи с тем инцидентом со шпионским воздушным шаром частные беседы с высокопоставленными китайскими лидерами. К сожалению, китайские военные не заинтересованы в разговорах с госсекретарем, министром обороны Остином, но все еще есть способы общения. И президент сказал бы вам, что сейчас как раз самое время сохранить хотя бы некоторые из этих линий связи, чтобы мы могли избежать просчетов. Так что же so здесь конкретно происходит? Exactly. Здесь явно что-то происходит. Гордон Чанг, старший научный сотрудник Института Гейтстоун, который сейчас присоединяется к нам. Гордон, большое вам спасибо, что пришли. Ну и что, учитывая все, что мы видели за последние 10 дней, как вы думаете, что происходит? Я думаю, что, во-первых, три объекта закрылись в пятницу, субботу, в воскресенье, вероятно, из Китая или из России. Помните, что объекты, сбитые в пятницу и субботу, приближались к Соединенным Штатам с севера. И это означает Россию. Это могли быть русские. Это могли быть китайцы, использующие российскую землю. Но мы также должны помнить, что мы приезжаем накануне годовой годовщины нападения России на Украину. И, возможно, китайцы пытаются отвлечь нас от того, что, возможно, собираются сделать русские. Я не знаю, но дело но в том, Такер, что администрации Байдена нужно поговорить байден с нами. Джастин Трюдо, Трюдо премьер-министр Канады, говорил с канадским народом о сбитом объекте в субботу. Можно подумать, Байден захочет поговорить с американским народом о трех объектах, которые были сбиты над американским территориальным воздушным пространством. Да, возможно, он просто не способен на это. Так вот, в последний день или около того, я был там в выходные, Китай объявил, что над их территории появился воздушный шар, предположил, что это наш. Конечно, мы никогда не примем это за чистую монету, но что, по-вашему, это было? Китай просто пытается оправдаться, и это пропаганда. Если бы китайцы обнаружили американский воздушный шар в китайском территориальном воздушном пространстве, они бы немедленно заговорили об этом. Сейчас они говорят, что в прошлом году в Китае было 10 таких американских воздушных шаров. Это просто неправдоподобно. Это тоже так. Люди знают, что в США нет программы создания шпионских воздушных шаров. Совершенно очевидно, что у нас ее нет. И китайцы наверняка закричали бы и закричали, если бы мы нарушили их воздушное пространство. Очень быстро. Если бы вы могли просто подвести итог, кажется ли вам, что все эти события вместе взятые кажутся вам зловещими? Да, так оно и есть, потому что это заметно. Безусловно, вторжение китайского воздушного шара демонстрирует полное пренебрежение и неуважение к Соединенным Штатам, поскольку он пролетел над нашими самыми чувствительными объектами. И это действительно означает, что сдерживание теперь утрачено. А это значит, что китайцы вероятно будут делать все, что захотят. А это значит, что мы окажемся в очень сложной ситуации, возможно, над Соединенными Штатами. Но безусловно, Yeah. Да Неуважение никогда не бывает хорошим знаком. Ни в очереди за тюремной едой, ни в международных делах это нехорошо. Гордон Танк, я вам очень признателен. Большое вам спасибо. Спасибо, Такер. Итак, он рассказал вам на днях вечером, что это своего рода удивительная история 73-летнего владельца ранчо в Аризоне, который живет прямо на границе, который по причинам, которые мы тогда не знали, застрелил иностранного гражданина, который был на его территории. Сейчас он содержится под залог в миллион долларов по обвинению в убийстве первой степени. Сегодня вечером, Вечером мы узнали, что именно произошло на его ранче. И это умопомрачительно. Подробнее об этом дальше. Довольно потрясающая история, которую мы принесли вам на прошлой неделе. Штат Аризона в настоящее время преследует мужчину по обвинению в убийстве первой степени, пожилого мужчину, который застрелил нелегального мигранта, вторгшегося на его территорию. Это законно в соответствии с законодательством Аризоны. Поэтому, когда мы рассказывали вам эту историю в первый раз, мы не знали защиты этого человека, что на самом деле произошло на ранче. Теперь мы знаем, и это удивительно. Трейс Галлахер из Фокс рассказал нам об этом сегодня вечером. Привет, Трейс. Привет, Такер. Примечательно также, что владельцу раньше предъявлено обвинение в умышленном убийстве первой степени, а это означает, что прокуроры считают, что он это спланировал. Но пока доказательств, подтверждающих это мало, и защита опровергает это утверждение. Владелец раньше 73-летний Джордж Келли, говорит, что в день стрельбы он заканчивал свои утренние дела и вернулся к себе домой, чтобы пообедать со своей женой. Когда они ели? Адвокат защиты говорит, что пара слышал одиночный выстрел. Мистер Келли вышел на улицу и увидел, как его лошадь убегает. Именно тогда владелец раньше и его жена говорят, что видели группу мужчин, одетых в брюки цвета хаки и камуфляж, вооруженных семерками АК-40. Теперь записи показывают, что владелец раньше вызвал агентов пограничного патруля, которые специализируются на оказании помощи людям, живущим вдоль границы. Через несколько минут он снова позвонил агентам. И пока он ждал их прибытия, Келли говорит, что один из вооруженных людей направил пистолет в его сторону. Поэтому он произвел несколько предупредительных выстрелов в их сторону цели значительно выше их голов. Когда прибыли агенты пограничного патруля, Патруля, Они обошли территорию. Они ничего не нашли. Позже мистер Келли говорит, что он обошел свою собственность и нашел тело 48-летнего Габриэля Будамьяо, гражданина Мексики, который уже пересекал границу США и был депортирован. Пока нет никакого мотива. Неясно, из какого оружия был убит гражданин Мексики и контактировали ли они с владельцем раньше, когда-либо раньше. Но мы должны отметить, что Джордж Келли удерживается под залог в 1 миллион долларов. Залог. Так я. В это невозможно поверить. Трейс Галлахер, спасибо вам за этот отчет сегодня вечером. Итак, вот не менее удивительная, но гораздо более счастливая история. Итак, несколько дней назад войове 83-летний мужчина ехал со своей собакой на подлетную рыбалку. У него была рыбацкая хижина на озере. Затем Джип мужчины провалился под лед и несколько раз падал в озеро. Когда он увидел, что Джип пошел ко дну, он смог помочь спасти мужчину и его собаку. И поэтому мы хотели поговорить с ним сегодня вечером, и мы это сделали. Джозеф Салмон присоединяется к нам сегодня вечером. Джозеф, Большое вам спасибо, что пришли. Мало что может быть страшнее, чем кто-то, уходящий под лед. Как вы помогли вытащить этого человека и его собаку? Поэтому, как только я увидел, что он вошел в воду, я обернулся, накричал на маму и сказал ей, что он прошел, и я был готов набрать 911. Потому что, когда я видел, как он шел туда, я видел, как он прошел. Пока я бежал, я позвонил в 911. Позвонил в 911, побежал туда, и какое-то время я стоял на береговой линии, а другой парень спустился, и мы махали ему, пытаясь сказать, чтобы он убирался. Вылез из джипа, и он был вроде как в шоке и на самом деле не знал, что делать, просто сидел там. И пока мы махали, подошло еще больше людей, и один из парней сказал, что в джипе ребенок. И как только кто-то сказал, что там был ребенок, я снял все необходимое со своего первого слоя и прыгнул в воду, добрался до джипа, попытался открыть заднюю дверь, которая была заперта, она не открывалась, и я разбил заднее стекло. Вы вошли в дом. Это немного более the драматично, чем я себе представляю. Вы вошли в воду like в замерзшем озере и разбили заднее стекло. Это удивительно. Как вы попали, был ли в джипе ребенок, и как вам удалось вытащить мужчину и его собаку? Итак, после того, как я разбил заднее стекло, я использовал нож, чтобы разбить заднее стекло. И когда я разбивал заднее стекло, он встал со своего сиденья и начал ползти через заднее сиденье, его нога застряла между центральной панелью и сиденьем. Поэтому я забрался в джип спереди, вытащил его ногу, надавил на днище, чтобы подтолкнуть его вверх, и выплыл обратно, чтобы у него было больше места. И когда он приближался между сиденьем и крышей джипа, была не очень большая щель, и он не смог через нее пролезть. Поэтому я вернулся в джип, толкнул его назад вперед и поднял вверх. Так что на заднем сиденье джипа сверху есть что-то вроде рычага, чтобы сложить сиденье. Поэтому я оттолкнул его назад, перевернул сиденье, схватил его за плечи и начал вытаскивать. Сколько вам лет? 17. Это просто абсолютно безумная история. Я не думаю, что один из ста людей сел бы в машину, едущую под замерзшим озером. Это справедливо, это героизм. И я ценю то, что вы пришли и рассказали нам об этом сегодня вечером. Джозеф Салмон, спасибо вам. Не за что. К нему. Итак, Ким Фукс... На Земле тоже царит хаос. Его много. Десять дней назад, например, поезд сошел с рельсов в Восточной Палестине, штат Агайо. Это примерно в 50 минутах езды от Питтсбурга. По-видимому, произошла какая-то механическая неисправность. У нас до сих пор нет подробностей о том, в чем заключалась эта неисправность. Конечно, мы не знаем. Мы знаем, что около 50 вагонов сошли с рельсов. По меньшей мере, 10 из них перевозили тысячи галлонов особо опасных химических веществ. В том числе винилхлорид, который вызывает рак. Смотрите. Все началось с оглушительного грухота, а тем огромного столба густого черного дыма, который был виден за многими. Это был тот момент, который планировали официальные лица в Восточной Палестине, штата Агайо, контролируемый выброс токсичных химических веществ из нескольких вагонов поезда на месте схода с рельсов, который вынудил тысячи людей покинуть свои дома. Повсюду вокруг. Все расстроены хотели повернуться домой. Решение о проведении контролируемого выпуска было принято всего через несколько дней после того, как поезд сошел с рельсов сельской местности штата Агая, вызвав сильный пожар. Поскольку пламя продолжало бушевать в течение выходных, опасения быстро возросли. Это потому, что в пяти вагонах поезда находился химический винилхлорид и нестабильный материал, который мог взорваться, разлетевшись смертоносной шрапнелью на расстояние до мили, и выбросив токсичные пары в воздух. Мы не хотим никого обманывать. Мы должны предположить, что все участники делали все возможное в очень стрессовой ситуации. Но вы видели это грибовидное облако? Это было вызвано намеренно. И может быть на то есть резкая причина. Опять же, никаких вторых предположений. Но это означает, что эти облака ядовитого дыма взлетели вверх и наружу, и этот ядовитый дым почти сразу же начал убивать животных. Мертвую рыбу выбросило на берег. Как выразился один специалист по опасным материалам, мы по сути сбросили ядерную бомбу на город с помощью Поэтому затем представители агентства по охране окружающей среды ЭПА прибыли, чтобы восстановить спокойствие. Да, объяснил представитель агентства по охране окружающей среды ЭП. Химикаты из сошедшего с рельсов поезда действительно попали в местный водораздел, и да, они убили рыбу. Но питьевая вода остается абсолютно безопасной. Рыба дохлая, но давайте наполните свой термос и сварите немного кофе. Все в порядке. Мы не знаем, пьют Now, know, ли местные жители в Восточной Палестине, Палестине воду or сегодня вечером, но мы можем сказать вам, что администрация Байдена, похоже, не слишком обеспокоена этим в любом случае. Дональд Трамп получил более 71% голосов в округе на последних президентских, президентских выборах, и это не совсем, не совсем основная демографическая группа демократической партии. партии. Фентанил, разлив токсичных отходов, партии. чтобы whatever, там не было, они не наши избиратели. И, кстати, какое отношение разлив химических веществ имеет к изменению климата? Если вы не можете использовать его для продажи солнечного панелей, то It's на самом деле really это не экологическая disaster. катастрофа. Таково правило в Вашингтоне. Таким образом, никто в администрации Байдена не потрудился выдать предупреждение сообществам, которые могли оказаться на пути тех ядовитых грибовидных облаков, которые вы видели, поднимающихся с места крушения поезда. Потому что никто care не care заботился об этом достаточно, чтобы people сделать people это. Пит Ботингик — это чиновник, который должен отвечать за нашу транспортную инфраструктуру. Технически он министр транспорта. На сегодняшнем выступлении он, казалось, понятия не имел, что в Восточной Палестине, штат Гаи сошел с рельсов в поезд. Его настоящая озабоченность, объяснил он, заключается в том, что у нас в этой стране слишком много чертовых белых строителей. Мы слышали слишком много историй из прошлых поколений об инфраструктуре, когда у вас есть район, часто цветной район, который наконец видит, что проект приходит к ним. Но все в касках на этом проекте, выглядят так, как будто выполняют хорошо оплачиваемую работу. Не похоже, что они пришли откуда-то поблизости. Да, в этом-то и проблема, мэр патит. Слишком много белых парней в касках. Почему мы не осознали этого до того, как построили всю эту инфраструктуру, которая сейчас рушится? На самом деле это не смешно. И будущие историки будут поражаться тому, сколько вреда может нанести один некомпетентный нарцисс, когда его повысят до серьезной должности, например, министра транспорта. Вот парень, который не смог бы на спор, который не мог бы под дулом пистолета поменять собственную шину, который следит за нашими дорогами, железными дорогами и аэропортами, которые из-за плохого управления и пренебрежения. И не только от безхозяйственности и халатности, но и от реальных актов саботажа. За последние два года ФБР расследовало более 40 случаев саботажа на железных дорогах только в штате Вашингтон в одном штате. Сейчас во многих из этих нападений используются так называемые шунтирующие устройства. Это провода, натянутые между путями, которые мешают электрическим сигналам поезда и приводят к сходу с рельсов. В одном инциденте незадолго до Рождества 2020 года шум шунт привел сходу поезда с рельсов в костере, штат Вашингтон. Этот поезд пролил 30 галлонов сырой нефти и вынудил местных жителей эвакуироваться из своих домов. Это не та экологическая катастрофа, о которой говорит Джо Байден, потому что, конечно, он не может купить солнечные батареи китайцев, чтобы починить ее. Но это был, объективно говоря, террористический акт. Интересно то, что очень часто, фактически в большинстве случаев, люди, совершающие террористические акты против инфраструктуры, кем бы они ни были, никогда не наказываются. А те, кого ловят на самом деле не наказываются. Одна женщина, которая пыталась разрушить поезда с помощью шунта, вышла из тюрьмы всего через год. О! Так что никто не обращает на это никакого внимания, и, похоже, никого это не волнует, потому что какое это имеет отношение к экологическому расизму и климату? И, возможно, в результате такого отношения в этой стране происходит ужасно много крушений поездов, гораздо больше, чем вы можете себе представить. За последний календарный год в Соединенных Штатах сошло с рельсов более тысячи поездов. Как вам такая метафора? Только сегодня еще два поезда сошли с рельсов. Один из, из них был в Южной Каролине, а один в Техасе, недалеко в от Хьюстона. Хьюстон. Поезд недалеко carrying... от Хьюстона также перевозил опасные so материалы, are. как и многие поезда. That's Что именно there, здесь exactly. происходит? Мы даже не будем гадать, но мы можем вам сказать, что хаос не ограничивается нашей железнодорожной системой. В последнее время также было много нападений на нашу энергосистему. Очень немногие из этих нападений получили широкое освещение. В прошлом году в Соединенных Штатах было совершено более 100 нападений на нашу энергосистему. В Северной Каролине этой зимой, например, почти 50 человек потеряли электричество при низких температурах, когда кто-то стрелял по энергетическим подстанциям и так далее. Почему это небольшая история? история? Это вообще не история. И потом, конечно, в то же время мы также стали свидетелями серии странных несчастных случаев, постигших пищевую промышленность, угрожающих нашим запасам продовольствия. Это включало бы необъяснимые пожары, авиакатастрофы, а также заводы по переработке корма для кур, которые, похоже, прекращают производство яиц. Мальчик, в следующий раз они придут за водой. О, подождите, они здесь. Менее чем через месяц после прихода администрации Байдена также была совершена очень изощренная атака на водоснабжение за пределами Тампы. Шериф округа Пенелос Боб Белтиери, говорит, что оператор водоочистных сооружений первым заметил взлом удаленного доступа. Плохой актер увеличил количество гидроксида натрия или лжи в водопроводе со 100 частей на миллион до более чем 11 для 15 жителей Олсмара, штат Флорида. Увеличение содержания гидроксида натрия в водопроводе могло вызвать рвоту, боль в груди и животе. Этот вид деятельности этот тип взлома критической инфраструктуры не обязательно ограничиваются только системами водоснабжения. Это может быть что угодно. О, атака на наше водоснабжение? Это странно. Я не читал этого в Нью-Йорк Таймс. Но что интересно, не хочу связывать точки или что-то в этом роде, это было не единственное нападение на наше водоснабжение в том году. В январе 2021 года была предпринята аналогичная попытка отравить водоочистную станцию, обслуживающую район залива Сан-Франциско. Неизвестный хакер получил удаленный доступ к компьютерам объекта. По данным NBC, после входа в систему хакер удалил программы, которые водонапорная станция использовала для очистки питьевой воды. Теперь, к счастью в данном случае кто-то это заметил. На следующий день атака была обнаружена, и эти программы были переустановлены, так что никто не отравился, но они продолжали пытаться. В августе 2021 года в Калифорнии были аналогичные взломы удачных сооружений. Один такой случай произошел в штате Мэн в июле 2021 года. Один был в Пенсильвании в мае 2021 года, в Неваде в марте, в Нью-Джерси в сентябре 2020 года, в Канзасе в марте 2019 года и так далее. Так тоже присматривается присматривает за водоснабжение? Это вроде как элементарно. Это работа Агентство по охране окружающей среды. Но какое отношение защита воды имеет к раздаче наличных денег во имя устранения экологического расизма? О well, ничего особенного. Значит, они не обращают внимания. На самом деле они не обращают внимания до такой степени, что даже газета Вашингтон Пост, которая является зазывалой для администрации Forever Was One, указала на эту цитату. Уже более двух десятилетий агентство по охране окружающей среды не располагает ресурсами или не организовано для защиты сектора водоснабжения и водоотведения страны от физического киберугрозы. Подождите. So Значит, никто attention? не обращает внимания на самую критическую инфраструктуру, не на roads, российские дороги, а на продовольствие, food, воду, энергию, road. транспортную инфраструктуру, продовольствие, energy, воду, энергию, инфраструктуру. К чему это приводит? По этой сумме дает целую страну. У вас не может быть страны без этих вещей. И в каждом отдельном случае, какова бы ни была причина, наши продукты питания, вода, энергия и инфраструктура деградируют. Кто знает почему? Если бы вы никого не знали, вы подумали бы, что может начаться война. Почему никто не говорит об этом? Джей Ди сенатор в Сенате США, представляющий штат Агайя. Мы рады, что он присоединился к нам сегодня вечером. Сенатор, большое вам спасибо, что пришли сегодня вечером. Трагедия в Палестине в вашем штате как бы указывает на то, что что-то не так с фундаментальными принципами. Если происходит сотни исход поездов с рельсов, то кто обращает на это внимание и пытается это предотвратить? Такер, у нас были сотни сход поездов с рейсов после того, как мы потратили более триллиона долларов на инфраструктуру в этой стране. Так что тот факт, что ситуация явно не становится лучше, является главным обвинением в том, что люди тратят деньги и на что они их тратят. Теперь мы знаем, если вы послушаете сегодня госсекретаря Бутигига, что они больше сосредоточены на том, слишком ли много белых мужчин у нас на строительных работах, чем у на новых своей работы, которая заключается в обеспечении жизнеспособной транспортной инфраструктуры в этой стране. И, к сожалению, мои избиратели в восточной Палестине стали одними из главных жертв того факта, что у нас снова разваливается инфраструктура в нашей стране после того, как мы потратили кучу денег в попытке реально ее исправить. Итак, проблема, с которой мы столкнулись, Такер, заключается в том, что нами правят несерьезные люди, которые беспокоятся о фальшивых проблемах вместо реального факта, что наша страна разваливается на части некоторыми из самых важных способов. Вы упомянули агентство по охране окружающей среды. Конечно, там прямо об этом сказано. Оно должно быть сосредоточено на чистом воздухе и чистой воде. Это то, о чем я больше всего сосредоточен для жителей Восточной Палестины, но так часто они сосредотачиваются на экологическом расизме и других нелепых вещах, вместо того, чтобы решить проблему, для решения которой они созданы. Вас избрали в Сенат отчасти потому, что вы сказали, «Послушайте, люди, с которыми я вырос, в вашем случае буквально, с которыми вы выросли и с которыми состоите в родстве, умирают от наркотиков и никому в Вашингтоне похоже все равно». Это кажется следствием сказанным. Они много говорят об окружающей среде, экологическом расизме, но это похоже на настоящую экологическую катастрофу. Я не вижу никакой срочности ни со стороны Агентства по охране окружающей среды, ни со стороны Вашингтона вообще. Это потому, что это не их избиратели? Я думаю, что это большая часть проблемы. Я думаю, что вся страна, медиакомплекс, лидеры этой страны решили не обращать внимания на народ Восточной Палестины. Если вы посмотрите на то, как освещалась эта история, если она вообще освещалась, то речь идет о том, как бедные люди в Восточной Палестине стали жертвами этой катастрофы. Конечно, это правда, но вы хотите, чтобы журналисты задавали сложные вопросы о том, что происходит. Вы хотите знать, например, какой уровень винилхлорида на самом деле допустим в воде? Я уже несколько дней пытаюсь получить ответ на этот вопрос. Я так и не смог получить на него ответ. Почему винилхлорид находится или появляется в реке Агаев в Западной Вирджинии и Цинциннате за сотни миль от того места, где произошла эта авария? Есть много вопросов, и, к сожалению, у нас нет средств массовой информации, которые действительно заинтересованы в том, чтобы задавать эти вопросы и отвечать на них. Это просто безумие. Все эти люди похожи на борчу картин, потому что они за о земле. Если вы Если earth, заботитесь о земле, чистый воздух и вода — это первый шаг. Это похоже I mean, like... на то, что я ценю no, это. Если If вы не можете получить ответ an как действующий сенатор США от пострадавшего штата, это просто говорит вам обо всем прямо здесь. Спасибо вам, сенатор. Мы работаем в такере. Спасибо вам. Аминь.